Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, автошкола школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Бактус-калейдоскоп. Сегодня у нас третья деталь, состоящая из двух частей. И, внимание, помните, я вам говорила, что периодически эти части будут как бы меняться местами. Так вот, если мы возьмем предыдущую, вторую деталь, вот эту вот у вот, нас, два, вот это три. И посмотрим. Здесь у нас было слева частичное вязание, справа мы закрывали петли на первой части, то теперь мы меняем местами закрытия и частичное вязание. Слева мы закрываем петли, а справа выполняем частичное вязание. То есть обратите внимание, это важно. Точно так же, ну, здесь у нас, смотрите, если у нас со второй только строки начинается частичное вязание, значит мы провязываем первый ряд в сторону где будет частично вязание вот здесь вот хвостик второй ряд мы уже провязываем обратно и можем выставлять иглу в переднее положение здесь будет то же самое первый раз первый ряд мы провязываем в сторону здесь хвост нити второй ряд мы провязываем обратно и уже можем выставлять иглу в переднее положение набираем 75 петель то есть там было 78 здесь уже поменьше и еще раз Открытые петли, если вы оставляли, у вас уже, наверное, столкнулись с проблемой, потому что количество петель внизу и наверху не совпадает. Но за счет того, что у нас деталь идет под углом, она практически имеет одинаковую размерность и прекрасно садится на нужное количество игл. Поэтому сейчас мы с вами будем делать минимальную припосадку. На 75 игл набираем полотно и провязываем все по тому же алгоритму. Где-то частичное вязание, где-то закрытие петель. Первая деталь, первая часть соответствует первой. Вторая относительно центра соответствует второй. Изнанка к себе навесили деталь на иглы. И провязываете. Только теперь у вас уголок будет в другую сторону идти. Не пугайтесь, это правильно. Все, провязываете одну часть, потом надеваете на иглы. Изнанкой к себе вторую часть провязывайте вторую часть и получаем достаточно большой прирост полотна к бактусу к калейдоскоп. Вяжем. Готова. Третья деталь. Первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. Вот так она выглядит. Вот наша половина и половина.